Здравствуйте, друзья! Сегодня праздник, 1 мая, День солидарности всех трудящихся, как раньше назывался. Но сейчас, я думаю, что он злободневен тоже. Сегодня нужно всем людям быть солидарными друг с другом, потому что правящая элита загнала всех в маски, всячески препятствует свободы передвижений, ограничивает, запугивает, поэтому я предлагаю сегодняшний праздник назвать праздником солидарности всех людей планеты против произвола правящей элиты.